Ребятки, здравствуйте. У меня беда случилась. Девятый выпуск, где я зарабатывал в помойках, YouTube удалил. Все из-за того, что, видимо, какой-то из подписчиков мне попался в кадр, и его родители кинули жалобу и удалили мне ролик. Представляете? Теперь я все лица омазать, теперь буду, кто ко мне будет подходить. Это всем штрибуша там говорю. Вот. Это видос с перезаливом Этот видос вы скорее всего уже видели Но не спешите мне писать там хейт Вот это в комментариях Поддержите, просто посмотрите его Ведь это шикарный контент Который мне очень было жалко Я и всем лица замазал И вот решил перезалить Потому что пропадет контент Который вы заслужили С вас Лукас, пожалуйста Напишите побольше комментариев Поставьте лайк в этом видосе я, ребятушечки, разыграю 5000 рублей среди тех, кто поставит лайк и напишет любой комментарий. Главное, напишите свой ID VK или Инстаграма для связи. Вот. Всем приятного просмотра. Помойка кормит. Данное видео создано в развлекательных целях. Все показано сегодня по изобразию. Штрех! Ребзя, зацените. Это Bluetooth наушники. Ой-ой-ой, пацанчики! Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны! Тяжелая! Да, он там! И кто выиграет вот это? Держи! Че? Ребят, если это реально оригинальная фурла, то эта сумка стоит просто пипец. Валентину Гаровани, ребят, она дорогая, пипец. Вот детали от него. О, обалдеть! Вот это куш. Я нашел ски семени. Первая помоечка уже здесь. Я увидел. Это вонючий клоп, ребят. Вот ну, он. он. Ага. Усиками шевелит. Видите? Жить хочет. Принат type какая длинная. type длинный Тут кабель это, это. Это стоп. Это, это а -а. переходник с type Забираем. Это топовая тема. Это вроде от макбука он. Алюминий. Алюминий. Алюминий. Давай сюда. О, Диму. Развлекают эти шурупчички, вот эти болтички в его синей инвалидке. А вот меня развлекает игра, в которую я играю в последнее время. А называется эта игра Crossout. Crossout это атмосферный экшен, фанатам ржавого разлетающегося металла явно понравится. К слову, сборка средств передвижения здесь сугубо индивидуальная и позволяет сделать из множества деталей невероятно крутые и одновременно невероятно идиотские машины. Прокачай свою рейдерскую тачку кабиной трамвая и отвалом поезда, новыми дробовиками, пулеметами и гранатометами. Все тачки отличаются друг от друга и можно создать уникальнейшую машину, которой нет ни у кого. Да и не просто создать, а еще и сохранить и поделиться ей со всеми игроками. Выбери свой стиль игры, создай боевую тачку из сотен деталей. Используй силовые барьеры, генераторы невидимости, ракетные ускорители, ховеры и многое другое, чтобы получить преимущество в битве. Сражайся сам или в команде, ищи миссии на глобальной карте. Побеждай, получай ресурсы для улучшения машин. Уничтожай других игроков, побеждай боссов, проходи рейды или сюжетные задания. Ты можешь даже построить парк аттракционов. Ребятки, если вы хотите испытать те же фееричные эмоции, что испытал я во время игры, то скорее качайте красаут. Игра эта бесплатная, а перейдя по ссылке в описании, ты получишь бонусы для быстрой прокачки. Подписчички, привет! Есть тут чем поживиться? Поживиться, есть чем? О, нифига. Фирма дорогая, пальтишка женская. Вот это я забираю. Вот это очень меня заинтересовало. Тут все, смотрите, какие сеточки вот тут есть. Нифига себе, как свежачка закидают мне, закидывают. Машинка, ребята. Машинка интересная. Вот это, смотрите какая, с глазами. Это вы мне? Да. Спасибо. Вот это топчик. Обалдеть. Вот это крутая вообще. Это маслкар американский. Так. Здесь что-то есть. тоже какой-то дрын. Смотрите, кто-то выстругивал его. Это дрын. Делали из него биту или что. Он, смотрите, сосой. Ужалить может дрын этот, а вот этот дрын-то я себе возьму, я с ним вози... его возить буду с собой. Это для самообороны дрын, уже мне выстругали, он тяжелый капец, им и прибить можно. Вот сюда можно его засунуть. Здрасте. Я вас всегда вижу. Да? Да. А где видишь? В тиктоке? Тик да. а, -а, -а. Да. Можно сказать? Да. Привет. Да. Может, я вижу. Увидите, увидите Давайте обязательно. Заседайте. Удачи вам тоже. Вот эта сумка очень интересная. Это для чего она вообще такая? Тут игрушек много. Сумка прикольная. Это корзинка мне на мопед. Я ее на мопед установлю, ребят. Зацените, в нее можно бутылочки складировать всякие. О, пульт какой-то. Лего разное тут. Ой-ой-ой-ой, ребятки. Помычка дарит Секас. Штанишки какие-то спортивные. Смотрите, они даже не порваны, целые. Как новые, забираю. Ребзя, зацените. это блютус наушники. Блюпуп. Блюпуп, пацаны, смотрите, блюпуп. Это вот сюда заряжаются белые. Правда, что за фирма непонятная. Наверное, Name. кнопка не нажимается, включение. Наверное, кнопка сломалась, поэтому они их выкинули. Какая-то игрушка. Баран это, получается, да, у него сзади молния есть. А вот это внутренности его Вот, ребят, как баран выглядит, когда голый. Вот тут кнопка у него. Наверное, его вот так включали. Вот она. КИБОРГ УБИЙЦА Сюда иди, падла. Ты меня кожаным ублюдком назвал или мне послышалось? стоит сразу. Инглесина. Это ж это детское кресло, блин, оно целое. А что с ним не так? Почему его выкинули-то? Я не пойму, в чем его проблема. Из него можно игровое геймерское кресло сделать. Это дорогой бренд, это кресло стоит прям очень много. Ну тут я думаю будет что-то. Ох, ох, ох, ох! Печенюшечки. М -м -м. Это я сейчас пробовать буду. О, конфеты. Смотрите, ребят, каркунов. Большая коллекция конфет из темного и молочного шоколада. Вот они. Вот такие запечатанные, ребят. Обалдеть. М -м -м. -ох. Ой, Рафаэлки. Ммм, Рафаэлла Чоколятте. Ребята, это дорогие, капец. Пацаны, вы же знаете? Я знаю, пацаны все знают. На 8 марта что девочкам дарят? Рафаэлки, а тут, видите, все уже есть. Ведерко-то с помоями, оно вонючее. Вот я лучше Рафаэлки вот эти поем. Ребят, гуталин, черный. А вот этот гуталинчик, я знаете, что им буду делать? Я вам прямо сейчас покажу, что я им буду делать. Берем вот так гуталинис, вот этот вот. Вот он, черный, видите, прям как мои покрышки на колесах. Вот так намазываем гуталинис. И вот так вот, вот, ребятки, покрышечки натираем. И будут черные. Ой, какой сочненький танчик. И блок питания может под него. Так, а пультик мне надо еще, чтобы оно заработало. Это от него пульт. Ребят, от него по-любому. Вот еще танка. Неужели тут второй есть, что ли, танк? Тут два танка. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут два танка, оказывается. Вот второй. Бегут за мной толпа, ребят. Уезжаем быстрее. Так, пацаны, не лезьте в помойку, пожалуйста. Тут все мое. Да. Ага. О, Марвел. ой ой ой ой тут да. чуть-чуть выпивки. Золотая выдержка, коньячок, пятизвозночный. Кричат, помойка кормит там. Это от... Ой. Я тут ни разу не был. Ой-ой-ой-ой, пацанчики. Ой. А какая Я не знаю. Реакцион. Реакцион, алюминиум. <связать> ролички, Только они без колес, они Колеса. Ой, ой, ой, ой, ой, пацаны. <связать> тяжелое. <связать> <Бу> <связать> да, он там. Да. <связать> Ибо он новый. Обалдеть, он новый. Так, я могу кому-то из вас <связать> его подать. То, а как я выберу? Ой, ой, ой, ой. Это отпариватель Kit новый он, как новый. Сейчас будем выбирать победителя, и кто выиграет на камень ножницы бумага, получит вот этот джойстик для компьютера, это самолетом управлять, он новый. Так, последний раз мы его осмотрим, вот такой он. Тут походу еще блок блок питания должен быть. Так, так, пожди. Блок питания еще надо будет найти вам где-то. Ну, кто выиграет? Такой джойстик, короче, ну, наверное, тысячу рублей стоит на Авито. Но он вроде как новый, реально. Logitech Force Freedback Wingman Force 3D. Это истребителем, это War Thunder вот эта игра, или как там это, где на самолетах летает. Так, кто будет участвовать? Ты будешь? Цу-е-фа. цу, -е -фа. цу, -е -фа. цу -е -фа. Так, я победил, ты выбываешь. Отходи туда. Дальше, кто следующий? Вы, Мы. давайте. Все, ты выбываешь. Так, ты Чисто Чи -чи -чи Чи -чи да! Все, теперь вы. Сейчас и я... Кто выиграет да. вот это? Да! Держи. Я подъехал к помойке, ребятки. Смотрите, сразу какой-то рюкзак стоит. Всякие игрушки. О, это жилетки. Жилетки это светоотражающие. Рюкзачок как новый, женский, кстати. А не, он от... порванный. Зарядка для ноутбука. Ну, короче, вместо, кроме этой зарядки я здесь больше ничего не нашел. Но район очень элитный. Но на этой зарядке я заработаю вот это рублей 300-400. Ее продать можно будет. Но она слегка, видите, подмотана. Ее надо просто починить. Это не проблема. М -м, да, ну тут можно было поживиться, но тут эти дома, я так и знал, они недавно сдались, и тут куча вот всяких строительных материалов, по идее, на дне много. Ну вот здесь, может, что найду. Но сюда пока рано ездить, на эти помойки. Я вот такие выводы делаю. Фигня, ничего нету. Сегодня я вышел, короче, ребят, ночью на помоечку. Сейчас 12 часов ночи, я надеюсь, я что-то найду. Подошел к первой помойке. Давно я ночью уже по помойкам не лазил, темно, но все-таки можно что-то найти. Если найду что-то топовое, обязательно вам покажу, ребятушечки. Ой, сачок, ребята, ананасовый. Обалдеть, он даже холодный. До 22 -го года. Срок годности до 22 -го года. Вот это я попью. Там даже не нас она и пахнет ананасовым соком. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какая сытная тут кормилица. Бум! Ребята, вы видите, что я нашел прям сейчас? Обалдеть. Это крепление для GoPro на грудь. Кто такое вообще выкидывает? Оно все мокрое, и кстати оно целое Вот сюда вот эту штуку надо только вставить Может его даже, да не, вроде не обоссали Я думал мочой будет вонять Но оно целое, оно просто мокрое Крепление на грудь для GoPro У меня кстати даже такого нет Я его высушу, постираю Буду пользоваться когда-нибудь Ух ты, смотрите, какой он М -м -м. Он слегка подзасох. Но я вам, ребят, клянусь, первый раз в этом году я пробую арбуз. Ой, какие же сытные на выходных помоечки. О, мыльнорыльная, пенка для умывания. Пол бутылки, да я возьму. Я умываюсь мылом, а теперь буду пенкой умываться. Витаминная, фитоактивная маска для лица. Нет, такое я не использую. О, зарядка выпала, ребят. Для фотоаппарата Cannon. А чё, Нормальная, вроде целая. Заберу. Ну, камеры, наверное, все дырявые по-любому. Вот это вообще на какой-то салфетке держалось. цвета. Сразу детская эта штука. Это от коляски, что ли? А, ну да, это, ребята от коляски. Штука вот эта, куда детей кладут. Как это люлька или как называется, не знаю. О, это шипшикалка вот эта вот. Вот так вот. И пшикает распиратор. Вот распыливает, видите? Вот коробка от Венсов. А Венсов здесь нет. Есть вот такие лапки. Массина Дути. Ребят, бренд Массина Дути. Это дорогой бренд, короче. Их может купят на рынке. Кандибаг, смотрите, какой-то. Бак фурла. Чё? Ребят, если это реально оригинальная фурла, то эта сумка стоит просто пипец. Фурла мейден Итали. Обалдеть, она резиновая. Ребята, она резиновая, это фурла. Такие замки на сумках фурла. Вот видите, на нем написано Фурла Made in Italy. Обалдеть, это вроде арик. Обалдеть. И тут молния работает. Качество вроде обалденное. Ребят, похоже на оригинал. Че это такое? Бля, что за прикол, ребят? Сегодня что? <смеш> День находок гаджетов для GoPro. Это же селфи-палка от GoPro. Ну вот здесь, видите, крепление для GoPro. Вот здесь болт, походу, должен был быть, который затягивает это крепление, но его нет. Ну и вот палка. То есть, по сути, это вот селфи-палка для GoPro. Что за прикол? До этого э э э грудное крепление, а тут селфи-палка от GoPro. Во, еще сумка может тоже дорогой какой-то бренд качество вроде а резервит. ну это такое о еще сумка чего ребят чего Валентина Гаровани ребят это сумка Валентина Гаровани слушайте качество хорошее вроде бы Валентина Гаровани made in Italy он там какой-то ярлычок кожаный внутри а, там номер, ребят, серийный номер, вот на этом ярлычке, вот там. Это, походу, Арик. Сумка с номером, это уже подталкивает на мысль, что это Арик. Валентина Угоровани, ребят, она дорогая, пипец. Вот эта цепь, ребят, капец, она тяжелая, вот эта цепочка. Как ее расщелкнуть, вообще я не понимаю. Но ну, сумка маленькая, но очень тяжелая, прям капец. Сразу чувствуется, что, походу, это Арик, ребят. Вот столько, ребят, эта сумка стоит. Охеревайте, я ее продам за нормальные деньги в интернете Опа А это кстати RGB лента Только ее кто-то взял и разрезал Ее наверное хотели спаять вместе Каждую ленточку вот тут вот надо спаять, спаять, спаять И получится по идее Какой-то прожектор из этих диодовых лент Мне такое не надо Потому что у меня есть кольцевые лампы с помоечки Обалдеть Вы видите Что я нашел сейчас а это, кстати, резинка рыболовная, походу. А это ручка от этой катушки самодельная какая-то, заколхоженная. Да, рыболовные товары я очень редко нахожу. Прям капец, как редко. Это катушка для рыболовной этой удочки. Вот с этой ручкой. Только, видите, она, видимо, поломалась. Ее заколхозили на вот такую веточку. С помощью этой веточки вот так эта ручка крутилась и вот так вот тут вертелась. Ребят, заберу ее на барахолочку. Там ее продам рублей за 100 спокойно. Пришел в гараж после помои скинул находки и хотел вам его быстренько показать вы посмотрите какую красоту я навел это неоновая вивеска с моим каналом а сделали мне эту вывеску ребята из компании neon or neon они делают вывески на заказ и сделали мне на изи логотип канала а еще сделали вот такую вот крутую надпись помойка кормит помимо вывесок на заказ они еще делают вот такие крутые светильники ну а на случай, если кто-то из вас захочет порадовать себя вывеской на заказ или каким-нибудь вот подобным светильником, то смело заходите по ссылке в описании и пишите этим ребятам. А по промокоду «Помойка кормит» вы получите 15% скидку. Что это такое? <гас> Ребята, обалдеть! Вы понимаете, что это? Это форма для того, чтобы делать эти леденцы на палочке. Я вообще подумал, что это колодки автомобильные. Олимпийский мишка, бабочка, петушок. Это кто-то с помощью этой формы делал вот эти вот леденцы на палочке. Вы поняли, о чем я? Это вот так вот это заливается, вот так вот складывается вместе. И делаются леденцы на палочке, обалдеть. Это может хрень вообще очень дорого стоить, это может советское что-то супер дорогое. Потому что вот здесь мишка, видите, олимпийский, советский, с этими скольцами на животе. Скрепляли вот эту штуку вот этими штуками. А, ну да, да, вот так скрепляли вот эту штуку. Вот так вот. тут. Вот еще какие-то формы. А, так вот эти и палочки. Вот, смотрите, инструкция по применению чугунных форм для леденцов. Состав набора, одна форма, 30 палочек, пластиковые зажимы. Вот это целый набор для пластиковых леденцов. Ребят, вы видите внизу? Обалдеть, это куски айфона валяются. Куски разбитого айфона. Все, я полез. И там это все в воде плавает. Балдеть, там реально iPhone кто-то разбил, может, с психу или я не знаю. Я там еще утонуть могу. Воды-то там много. Вот детали от него. Батарея. Смотрите. Это iPhone 5 или 5S? Разбитый в хлам, конечно. Батарею скурочили, все погнули. Ну это все, это труп уже. Смотрите, что от экрана осталось. Называется ни себе, ни людям. Ребят, только подъехали к помойке, тут сразу советская мебель стоит. Какой-то кроссовок валяется. Демик, кстати, на что целый. Сороковой размер. Фара автомобильная, большая, квадратная. От жигулей, что ли. Какой машина эта фара, ребят? Кто знает. О, да ладно. Ребят, сегодня ночью такую же пжикалку я уже находил. И тут еще одна висит. И в ней, кстати, есть какая-то жидкость. А вот эти туфельки, нифига они как сверкают. Вы видите, ребят, как они сверкают, какие они красивые. Какие красивые. Вот такое я люблю. Был бы женщиной такое обносил. Ронзо фирма. А -а -а -а. 38,5 размер. Слушайте, я, наверное, их возьму. Я думаю, их купят. Они такие красивые эти сандали. Что прям вообще капец. Кстати, я сто лет не заглядывал вот этот бачок с батарейками. Может мне повезет и я тут что-то помимо батареек найду. Потому что сюда же не только батарейки выкидывают. Вот, допустим, смотрите, powerbank Forza Plus. Может даже рабочий заберу. Но кроме вот этого пауэрбанка, в этом бачке с батарейками больше ничего не оказалось. Он, кстати, на 2000 мАч. Ну, это чисто мой телефон зарядить наполовину. Ой, сытная кормилица праздничная. Смотрите. Ребятки, смотрите, тут шарики праздничные. Вот это надуты здесь лежат. Как здесь все выпачкано, все раскидано. Вообще тут убираются или нет? Я не понимаю. Вот это вот что такое? Это вот штекер, провод. А что сюда вставлялось? А, -а, -а тут еще вот RGB подсветка. Это, ребят, вот э -э, диодовая лента. А сюда, наверное, вставлялись какие-то штуки интересные какие-то. Видите, оно оттягивается обратно. Это, наверное, на витрине в магазине там сигареты там, стояли в этих штуках или еще что, не знаю. Вот это колпачки, вот это если днюха у кого-то. Вот колпачки можно одевать. Я эти колпачки заберу в гараж, потому что ну вдруг я буду день рождения то отмечать. У меня уже будут колпачки, вот эти праздничные ребятки. Блять. Так, вот тут это всякая бумага. Надо посмотреть повнимательнее Вот это информ... английский язык Для предпринимателя Оу мой гад Это же полезная судьба Приключения Михаила Булёва А это что правда о русском мате Вау ребят правда о русском мате Я не знал правду о русском мате Поэтому я возьму эту книжку я буду знать теперь правду о русском мате. Вот еще что-то за коробка. Тут тоже вот с днем рождения вот эти буквы, надписи кто-то вешал, поздравлял кого-то. Вот эта штучка деду надо. Вот это я заправлять буду. Вот эта штучка очень полезная и нужная. Ребят, вы даже не представляете себе, насколько это крутая штучка. Вот это вот. Это вот так одевается оно. А потом это вставляется в канистру и вот так заливается в общем бензин. О, здесь Здесь пластинка мелодия валяется о это от пропуска о карабинчик иди ка сюда родной карабины мне всегда нужны они почему-то у меня быстро все ломаются это целенький Кек чуки Вот они. Можители Хайнс, кетчуп, барбекю для курички. И вот это кетчуп шашлычный мажители. Вот тут вот что-то интересное. Смотрите, это что такое собиралось? Это ж собирать можно, конструктор вот такой вот. все вот так вот раскидано, и в каждом пакете что-то может быть. Вот тут вот, допустим, какие-то. Ни хрена, это новые маски, ребят. Обалдеть, сейчас вот масочный режим, и вот тут огромная сумка новых масок. Слушайте, я думаю, их надо забирать. Обалдеть. Это же расходный материал. Сейчас они стоят столько, блин. Маски новые. О, обалдеть. Кет Найк небольшой такой. Какой размер-то? 35? Я даже знаю, чей это размерчик. А че целые? Вот тут, тут у кого-то косолапия, видите, они вот так вот сбоку стерты. А Сейчас я второй найду. О, планшет. Неплохо. Эво Тур. Кстати, экран целый. Только это, походу, не планшет вообще. А где зарядка? А вот симка вставляется, в него флешка. А здесь вот какой-то шлейф подключается. А гнезда под зарядку нет. И как им пользоваться-то, я не понимаю. Что это такое за планшет такой? Ребята, Ребят, это что за прикол? Я вообще не понимаю, что это такое. Все может включиться, но... Ну, ну это шляпа какая-то какая-то. Может, это не планшет, а видите, вот тут вот, вот два болта, вот это сюда болты вкручиваются. Это, наверное, куда-то ставится. Может, это вообще не планшет? Это какая-то часть от чего-то. Вот, кстати... О, вот он, вот второй. Вот, они целые. Я их заберу. Их продать можно, они оригинальные. Ой, сытная... Швеписы, обалдеть Просто вот так валялся, так он запечатанный Ребят, он запечатан А что там за осадок Он какие-то куски плавают, вы видите До 23.08 Это с кусочками лимона Или это насса на сюда Он запечатанный Вот, смотрите, слушайте звук Вон, смотрите, видите Он запечатанный но он там с каким-то осадком. Кусочки плавают. Спермики это или я не знаю. Коль, хочешь попробовать? Он запечатанный был, Колян. Но там он, видишь, что-то плавает. А да, вот это стримах, слушай. Спермики Ссот. или что это? О, в коробке что-то есть. Тяжеленькое что-то. О, ух Ох ты! Чайничек Redmond Ой, ой, ребят, классный Стекло какое чистое И накипи там немного Вообще немного прям Неплохой чайник, ребят, серьезно Он качественный, я его заберу Это Redmond Вот такой, а нет, это видимо новый Вот такой металлический взяли, а стеклянный выкинули Ну неплохо, он с подсветкой Такой чайник Redmond Тут вот, именно дорого стоит Обалдеть Здесь угли Угли для шашлычка, ребят, чайничек. И угли вот такие древесный уголь для шашлыка. 2,5 кг. Смотрите, его там много очень. Прям пол мешка где-то. Это тут. Может есть здесь винишка? Я сейчас трубой зацепился, ребят. А, а! Обзорся, труба-то горячие! Уже палец задымился. Тут оригинальные провода TP Оригинальный вот кабель. Да? Оригинальный кабель от айфона. Возможно рабочий. Но его кто-то погрыз. Но я думаю это на работоспособность не повлияет. Вот еще один кабель есть. Его тоже кто-то грыз, кстати. Ну может он тоже рабочий, потому что он по ощущениям оригинальный. Я просто в руку беру кабеля айфоновские. Я уже чувствую, а рик это или нет. О, о, о, о, о. AirPods были когда-то. А это вообще подделка китайская. В руку взял, сразу понимаю. О, о, о, о, о, о, колечко, посмотри! О, Макс, это тольпингольд, смотри! Потапали. Его, его даже не кусали, а ломали и взяли и выкинули. А за этим с забором, наверное, помоечка И тут я первый раз, кстати. О, Нифига, это крыжовник что ли? Блин, он скиз. Я в этом году его не ел, кстати. Кто также не ел крыжовник, пишите в комментариях, ребят. Ну, Штаны, хер пойми какого бренда, но с порванным очком. К сожалению, ребят, они мне не подходят. Зашивать я его не буду. Это очко. <sz� spouses> так, смотрите. Обалдеть. Вот это куш. Обалденный планшет, кстати. Икония какая-то. Икония. Это современный, кстати. Видите, звоночек с Windows 10 или 8. В чехле планшет. Но вот здесь вот эти подтеки меня смущают. Он, походу, в воде плавал. Видите, вот эти вот капли. Нифига, планшет, походу, крутой и не О, это Acer. Камера на 8 мегапикселей. еще и со вспышкой. Он, кстати, вроде металлический или алюминиевый. Сюда вот эта сим-карта вставляется. SD, вот зарядка. А, он Тут еще блокировка есть. Он блокируется. Наушнички можно вставить. Обалденный, кстати, планшет. Я буду в шоке, если он еще и включится. Да не, не включается. Но он, скорее всего, и не будет работать вообще. Потому что вот эти потеки означают только одну, что он в воде плавал. То есть его надо будет разбирать, просушивать и пытаться реанимировать. Но я думаю, это стоит того, потому что если планшет уже современный, в нем стоит или 10-я Windows, или 8-я, им, в принципе, можно будет пользоваться. Смотреть YouTube, к примеру, как минимум. Слушайте, я уже чувствую то, что я не зря сюда приехал на этот район, первый раз на этой помойке роясь сразу находки. Это очень-очень хороший знак. Найки, чувак, дай приценю. Ой, блин, их кто-то заклеивал. Ну, кстати, вроде Арик, кстати, мой размер. Почему так часто мой размер попадается? Прям я такой везучий. Вынос хаты, ребят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лампочка какая-то. Возможно, рабочая. Забираем. Саморезики. Саморезики новые, ребятки. Упаковки вакуумной. Ой, там куча лампочек. Ой, еще, Офигеть, сколько их тут. Вот, скорее всего, все рабочие. Ну, а зачем не рабочие складывать обратно в коробку и выкидывать? Скорее всего, их где-то своровали и выкинули в итоге, не пригодились. Тут пакет с пакетами, очень много пакетов всяких. А это фильтр для воды. Капец, тут столько ос, я боюсь туда залазить, они меня пожалят. Ой, вкусняхи. Булочки. Ой, ой. Сюда иди, ой. Нифига себе, они разноцветные-то булочки. Есть беленькие и серенькие. Как бородинские булочки. Мини-буханки хлеба. Оставлю это для тех, кто хочет хлеб. Ой, какая стильная, советская. Смотрите, ребят. Разукрашенная, как красиво. Наверное, какие-то скейтеры пользовались этим стеклом. Чего там, чувак? ЛФЗ. Кто? Это ЛФЗ А, фарфорчик. Мейден Раша. Ребята, это фарфор. Made in USSR ЛФЗ. Это на барахолке очень ценится такое. Послушайте звук. В интернете тоже можно продать. Ой, шляпка интересная. Димасик, примеришь? Она пиратская. Чувак, да ты пират. Ты пират помоек. Кстати, вот, вот это вот вообще я бы забрал в гараж очень стильно. Суркер, ты дурак что ли? Сычи крут, это бунгер. Какие-то наклейки прикольные. Хипстеры какие-то. Скейтеры пользовались вот этим всем. И пахнет еще таким запахом, как Советский Союз, ребята. о о о о, о я свое взял. Куда руки? Руки. О, да, нифига. Это шузы. Айрмакс, Найк, шузы. Это ж сколько лет-то назад их носили. Это еще и вроде не оригинал. Какие-то они все кривые, косые. Ники. Видите, написано? Микке. Микки, Ники, вот тут перчаточка для помоечек. А вот и вторая подъезжает. Вот это то, что деду надо, я ее заберу. Вот такая пара перчаток стоит в магазине рублей 40. Вейп. Вейп. Я такой первый раз вижу вейп. Куба диспоколь, бля. Это какой-то вот одноразовый вейп. Я заберу его, потом проверю. Ой, кусок мяса. М -м -м. интересненько. М -м -м. Ну, оно что-то подзасохло как будто. Ну, пахнет курочкой гриль ребятки. Ммм, балдёж. Это, это соус, это я сейчас намажу. Ммм, ммм, тут столько специй, ребята. Руку засунул, и вы нас с хаты. Вы нас с хаты, Димочка? А что ты себя прячешь, Дим? Не стесняйся. А это что? Ребята, вот просто здесь лежало Это же крепление для гоупрошки Оно вот тут прям лежало Как будто меня оставили Я его сразу забираю Смотрите, что я там увидел Половинка моргеншлена А ананасик-то изнатненький, наверное, сочненький Вот он сочится, даже брызчит Видите, как брызчит? Вот Коктейль из морепродуктов В мармеладе Ммм, там щупальца всякие Вкус Вил. Вот дата изготовления 28.07. Консервированный коктейль. Срок годности 21 суток. Это значит цифры вот это сложить, вот это вычитать. Короче, про срок. И можно отравиться. Я не буду это есть. Но оставлю для конкурентов. Ну, потому что я им оставляю все самое лучшее. Окрошка овощная Вкус тут вот тут это, это, это все Вкус виловское. Все. Я вот губку чисто в гараж заберу. И вот эту вот. Две губочки мне надо в гаражик. А от вот этих я себя отгоражу, потому что, ну, можно реально откинуться. Отравление рыбой – это уже вам не шуточки, ребятушечки. Кстати, ребят, что ходить вокруг да да около? Вот, увидел три баклашечки. А, мне же они нужны. Мне не в гараж там нужны баклашки. Как вы думаете, куда я в туалет хожу? Поэтому я их собираю, я их вот сюда привяжу на резинку и буду с ними ездить. И вот эта крышечка хотела убежать от меня. Куда ты хочешь убежать-то? Ты уже все приобречена. Я вот тебя сюда все прицеплю. Что ты куда ходил? магаз. Покажи, что купил. Вот, ребятки, смотрите, чем Дима питается. Булочка с сыром, вот эти степвеи. И попить взял даже пилигримчика. Я тоже хочу попить. Поделишься? Конечно. Точно? Точно. Ну ладно. А я пока прицеплю вот эти баклашечки. Как думаешь, для чего они мне? Что ты так сразу-то ну да, для уринотерапии. Мне вот этот курс прописали, уринотерапии, поэтому я буду его грамотно высполнять. Ребята, там уже подписчики бегут. О, -о, -о, о Дима, тут вы нас с хаты. Ага, куда, куда, куда? Да не надо, не мусори только. Давай с самого низа его разорвем. Стой, стой, стой. Толстовочка розовенькая, курточка вот на пуху пуховая. Концепт Club. размер S. Чего там, хуба-буба? Дай-ка сюда меня, хуба-бубу. Где там? О, что ты тут? О, где? О, Дим. Ой, ой, ой, ой, ой, ой ребятки барахолочки, джинсики. Джинсички? Джинсички-то на мотне уже протерлись. Это. это, Пропердели это, да, джинсички. Ты, слушай, тут вся одежда какая-то вонючая. Вот эта кофта, давай ну в принципе, норм. Вот вот, одну, вот, вот, вот это шортички. Вот, на барахолку целую. Давай на барахолку берем. Это помойка одевает платьице. Вот это тоже нормальное. Ой, ребята, топовая футболка Nike. Смотрите, обалденная. Вот это, Смотрите. Размер Эль вроде бы. И мой, мой размер. Вот это мне надо. Вообще офигеть. Вот это сразу себе откладываю, это я носить буду. И на продажу сейчас наберу макияж. Так, вот это тоже неплохая. Кстати, можно носить, одевать нормальное. ой ой ой ой, -ой, -ой. Пацаны, зацените. Томи oh. Хилфигер. ой ой ой ой Это что такое? Охренеть Нифига сундучок это я в гараж забираю, буду в нем что-то хранить. А это в нем вот это тоже ложки, вилки, я уже находил такое вот. Тут ложки, вилки вот были набор в этом сундучке. Оу, май, мышечка, ребятки, мышка. Но ей жопа порванная. Нормально. Ребят, чувствую себя Владом А4 еще раз. Вон, э, подписчики все бегут просто толпой за нами. Я в шоке. Надо прятаться, короче. Блин, я не знаю, куда. Там мой мопец стоит. Сходка подписчиков на помойке очередная. Опа. Обалдеть, кстати, мне. Это мини. Я буду в ней ездить на скутере. Пилиплейн. Кажется, я знаю, что это за бренд. Это очень дорогой бренд. Если она оригинальная, то стоит она очень-очень-очень-очень дорого. И я, кстати, сегодня думал о кожаной куртке. О том, чтобы мне бы найти что-то получше, чем это, Потому что она мне не нравится. И вот тут сразу нахожу Филипп Лейн. Карманы надо проверить. Вдруг тут есть денежные средства. Кэшбэки с помоечки-то я одобряю. Минус этой куртки. Так-то в целом она классная. Но, скорее всего, это подделка. Видите, дермантин. Я думаю, Филипп Лейн был бы оригинальный оригинальный, Если бы он был бы кожаный. А этот Филипп Лей, не кожаный. Но радует то, что в этом пакете, я так понимаю, все мужское. Вот как раз кепочка. Но она чуть-чуть подорвалась. Ну, спорт of экстрим. Это про меня, кстати. Я люблю экстримы. Да это вообще детская. Тут все детская, походу. Ну вот мужская рубашечка черная из Зары. Че что, прикольная. На похороны в такой можно сходить. Я люблю похоронную одежду. Обалдеть, тут сколько магнитов. Это магниты. Магниты! Их лепить надо. Вот, смотрите, Месси. Вот, Черное море. Вот это новые еще разные. Вот такие нежные, сильные, любимые. С праздником 8 марта. Вот кому-то на 8 марта дарили, их тут много. Всякие с рекламами магниты. Вот такие вот с, с этими с памятниками. Во, в Москве кто-то был. Я, кстати, ни разу в Москве не было. А вот кто-то был там. Короче, целый пакет магнитов. Я это все забираю. Я это все прилеплю на холодильник. Не было в Москве, но все будут думать, что я был в Москве, кто придет в гости. Ох, да, вот это крутая тема. Это я буду фоткаться, селфи делать. Вот она выезжает, селфи-палка. Помоечка дарит то, что было модно лет пять назад. Это еще о, о футболочка розовенькая. Ух, ребята, о, ой, это жилокост. Немножко, ну, вы поняли, не солидарной внешности, но в принципе... Классная, классная. Носить можно, Локос бесплатный вообще офигенно. О, что это такое, ребят? Это зализгерс. Это, наверное, зна. О, это ребенка носить, ребята. У меня как раз дочь родилась, мне это пригодится, я отстираю. Видите, вешается, короче, на плечо, а вот сюда ребенка кладут и можно носить его. А, это штука, кубик такой, куда игрушки складывают. Смотрите, какой-то барабан. Я заметил, он сразу светится. Вот, смотрите. А где звук? Звуки-то он не издает. Вот там что-то колыхается. Это, наверное, вот динамик. Да уйди ты, волос женский, прицепился. Уйди! Шиповник натуральный растворимый. Ммм, какого числа он? Так, это, это, это, изготовлено, упаковано, там, 6-го, 20-го. Так, срок годности, короче, напиток растворимый, шиповник. Да не надо мне нет, эти шиповники, буду я шиповиться, что ли? Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребятки! Ой-ой-ой! Смотрите, это же собирается для детей вот это вот пол складной. Можно постелить, чтоб ребенок на нем лазил. Ползал. Это вот это для ребенка. Вот это все складной пол мягкий. А это что такое? Вот еще, смотрите. Это тоже на пол, наверное, стелится. Это чтоб ребенок ползал. Офигеть, сколько тут всего детского. И все надо. О, oh, Never say never I never say never Just say I never say never It's just a Bieber I вспомнил oh. Oh. Хаман Ребята Это подогревать детскую вот эту смесь Видите сосочки Разогревать молоко А где крышка от нее Вот эта штука видимо отсюда Вот да сюда вставляется Вот она вот эта крышка оттуда. Мишутка, ты особо не грусти. Я тебе найду спутницу по жизни. Это тоже бурый, это самец. Видите? Два самца. Я им девушку хочу найти на помоечке. Они мне служат место подушки. Ох, ребятки. Спасибо вам за просмотр. Помоечка кормит. Но особо сегодня меня не накормила. Надеюсь, завтра накормит посытнее. И да, не забывайте про ссылочку на бесплатное скачивание кроссаут и про бонусы. А я буду отдыхать с вот этими бурыми медведями. И надеяться на то, что помойка меня завтра порадует получше, чем сегодня. Скиси я нашел скисемени. Я нашел скисемени. Я тогда его на стриме нашел, этого скисемени. И все помню про него.